Все, Поехали. Есть ли у тебя какие-то вопросы? дальше будет состояние? А есть ли что-то, что находится вне тебя? Mm, как ну, если ты являешься всем, есть ли что-то, что является mm -hmm. вне тебя? Если еще что-то иное? Нет. Угу. Значит, ты можешь испытать любое ощущение, любое переживание. Нет. Хорошо. Какое-то чувствовать начал. Что чувствовать? Тревогу. Тревогу, посмотри. Углубись в эту тревогу. Откуда она берется? От боли всего. Штопеи животных, угу. растений, секомых. Хорошо. Углубись в эту боль. Определи начало этой боли. Откуда она произрастает? И события. Угу. Хорошо. Что это за события, которые причиняют боль? Травмы. войны, угу. Потери. Досады. Унижение. Хорошо. А есть ли начало всего этого? Да. каких-либо связанных событий. Uh -huh. Кто-то кому-то Кого-то получилась нелепая непонятно На месте. Uh -huh. Кто-то воскладывается Угу. Иди к самому началу, почему он причинил другому боль? Зависть, mm -hmm. обида. Откуда появилась эта зависть и обида? Иди к самому началу. Зависть, деньги, женщины. Угу. Успешность. Угу. Это следствие. А какова причина? Идти к самому началу. Откуда зарождается вся эта боль? Из людей, которые завидуют. Это типа какой-то причиненный перекор. Борцы угу. людям другим жизнь. Угу. Не понимаю, почему это делают. Я не могу понять свое Зачем? Откуда у этих людей взялась зависть? Какая-то психологическая неустойчивость. Почему угу. он может, а я нет, чем он захуже. На мой взгляд, говорят mm -hmm. Он тоже так может. Он почему-то завидует. За эту зависть складывается. Непонятно, не, не могу понять, почему. Посмотри, может быть. Ему тоже больно? Ну, Чисто за зависть. кто-то сидит в этом человеке непонятно. А что сидит? Да рассказать не могу. Просто его берет и подражает. Посмотри в самую глубину этого человека. Что это такое? Не может сам до этого дойти, его это бесит. Но в то же время он недалек. Не может просто... Просить, как этого добиться другому или вместе с этим же человеком пойти, помогая ему. Угу. Вот один просто недалекий, не может с собой ничего поделать, разговаривать, размышлять, на моему тоже не может. Ограниченный разум, что ли, не знаю даже, как это назвать. Угу. А можно этот разум расширить? Можно. Можно ему помочь? Можно. А как? Ну, если он начнет сам об этом спрашивать, но, скорее всего, нет. Просто дать какую-то возможность, чтобы он проявил себя. Mm -hmm. вот Идти вместе. Но в то же время это может быть опасно. Если он полностью не поймет, то, что в следующий момент не надо будет поступать по что ли. Может этому человеку вообще так же сделать больно. И в конечном итоге они обувь все потеряют. Глупость какая-то, не знаю. Mm -hmm. Просто зависит от природы что-ли. Или mm -hmm. достучаться. Не до всех дойдет, до кого-то дойдет. Просто показать как можно выправить человека. А как показать? Показать просто на примере. Дать ощутить. То есть, касаемо денег, денег. Касаемо отношений. Отношения, отношения просто изменить человеческое поведение. И все по-другому. По угу. Угу. Таким-то образом. Но тут все зависит от другого человека, поймет ли он это или нет, или он просто не способен этого понять. Скажи, а будучи всем, будучи этим состоянием, ты можешь ощутить животных, ощущать? Да, но ну, тоже до конца понимать не буду. А можешь… Какие тебе животные? Вот как Владимиру нравится. Может быть, дельфины. Дельфин. Или слоны. Слоны. Другожители. Попробуй войти в сознание дельфина. Посмотреть на мир его глазами, его ощущениями. Прекрасно подводный мир. Угу. В то же время всплывает себе опасность. Что ты видишь, будучи дельфином, что ты чувствуешь? Воду. Рядом такие же дельфины. Угу. Вижу берег. Водой. Встреча с окулами. Мимо проплывающие корабли, перегонки с ними, <с просто интересно, что плывет. А испытывает дельфин радость? Да. Угу. Это похоже на радость, что испытывают люди? Нет, у них по-своему. Интересно как-то. А как? Сможешь передать? А нет. Угу. Ну ты ее ощущаешь. Да. Yeah. Отлично. А есть yeah. ли у них такое зависть, ненависть? Нет. По природе добрая. Угу. Mm. Пожелание чувствовать опасность, то вот тему уровнем. А как работает вот этот сонар их внутренний? Ты можешь ощутить? Как, каково это? Когда опасность. Ну вот эти как они общаются сонарами? То есть воспринимают эхом, эхолокацией? Mm. Ну, Что-то вроде своего языка. Просто реакция на звуки mm -hmm. понимание по-своему. В то же время они какие-то общие звуки, которые сдаются, понимают они так. Mm -hmm. Довольно интересно. А как они воспринимают людей? Дружелюбные. Почему-то дружат. Mm -hmm. А что мы не сутником говори, да? По сути хищниками как-то не являются. Хорошо, хорошо. А сейчас попробую ощутить себя слоном. А это же 10 с этим существом. Интересно. Сильный холм, сил очень много. При этом разум, отсутствие какой-то интеллект. Опыт, много задач выполняют. А как они воспринимают свой опыт? Как, как ты его воспринимаешь? Как нападок горов. Mm. Хорошо, хорошо. Как слон воспринимает людей? трогают ее, то нормально как мелочь какую-то ну да просто как ну, должное в этом мире uh -huh. нет никакого интереса убить, если не тронули uh -huh. также могут интерес проявлять ну, просто подходить а какие сложности есть у слонов ну, может быть там мушкара или еще что-то что беспокоит вода воды mm -hmm. питание постоянно чтобы покушать дикие животные любой могут нападать Угу. В то же время он отбывается из-за силы. Угу. Хорошо. А сейчас отождестви себя с горной, чистой речкой. Представь, что ты эта вода. субстанции быстро течение быстро вообще uh -huh. как ты себя ощущаешь как нечто единое целое или как много разных каких-то частей в каком-то плане как единое целое в одной части а есть у воды сознание? Как ты себя воспринимаешь? Нет, скорее всего, но в то же время что-то есть. Ощущения какие-то? Состав меняется, а? кто или нет. Если в море впадаешь меняют речки. Таким же подводные жители. Вода ощущает всех их? Да. Они живут в лобах. А есть какое-то отношение к ним? Нету. Это... А когда шторм, когда буря, что происходит? Как-то состав меняется ли? состояние? Создрогание земной карли, mm -hmm. Там, может быть мультисиение, ветра, злип полюсов, крушить, может. Ладно, выходя на берег. А есть какие-то эмоции, плоды? Непонятно. Совсем другое восприятие, да? Да. Что-то не знаю, мне кажется, что-то от Бога. Mm. А, да, да. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, это может быть даже кара Божья при наводнениях, затоплениях, А что-то, чего не стоило делать людям, своего рода наказание, mm -hmm. У меня есть наказание, в принципе. А попробуй ощутить, где находится Бог. Ну, везде. Во всём. Ты сейчас чувствуешь его? Да. Ты являешься им? Не совсем. Надо было кого -то. Говорит только через меня. Угу, угу. А ты можешь ощутить себя? Да. Угу. Я сейчас ощущаю все. Я не могу ощутить конкретно себя. Угу. Хорошо. А теперь попробую ощутить. Себя грибом это ждет с ним полностью. Что это, кто это? Как ты воспринимаешь? под вот, передвижение под землей в любом месте могу вылезть захочу mm -hmm. иду с этого места на вот другое ты единый организм земля да. Растет, перекидается Благоприятней, там и растет, и растут. Mm -hmm. А чем отличаются обычные грибы от кальциногенных? По сути, ничем. Как брать со стол как-то, в принципе, плюс-минус одно целое. И восприятие одно и то же, да? Да. No. Uh -huh. А что происходит, попробуй ощутить, когда гриб кальциногенный попадает в человека или в животное? Как он себя воспринимает, этот гриб, как человек себя воспринимает? начинаю жить в нем гриб растворяюсь в водке попадаю в кровь угу. начинаю просто рассказывать этот человека. А обычный гриб также делает да он дает какие-то вещества в организм. Mm. В такой степени. Галлициногены. Галициногенный. Просто ответ. Mm -hmm. А что это такое галлюциноген? Попробуй оттертиться с ним. Что ты ощущаешь, будучи галлюциногеном? Даже Понятно. Просто грипп. У нас тут недейственный эффект для животного человека. Мне кажется, культурная воля у меня. Угу. Ощути, что сейчас в твоем теле находятся галлюциногенные грибы. Mm. Яркие картинки. Mm. Один много шуми. иначе сами, и образами подмена, предметы немного иначе, кажется, другими, детализуалит, мое горение. звуки по-другому воспринимается. непонятная реакция по организму то ли холодно то ли жарко то ли потный непонятно вибрирует где-то в телом составе в груди Если много. Угу. Если интерес. Радужно. Он тебе что-то рассказывает? Нет. Он просто держит состоянии mm -hmm. а есть цель этого состояния mm -hmm. Все зависит от человека кого-то просто принять это состояние находиться в нем полгорать как-то mm -hmm. некоторые запускаются другие полностью мозга думать, что-то придумают, пытаются записать. Чтобы это понять реально. А способствует это эволюции сознания человека? У кого-то да, у кого-то нет. Mm -hmm. uh -huh. То есть всем это нельзя делать. Думаю, что так. Uh -huh. Хорошо, хорошо. А сейчас перемести свое сознание в Южную Америку. На церемонию шаманов, где принимают Айоваску. Переместился. Угу, теперь почувствую, как ты принимаешь эту аевашку. Что это такое? Какие ощущения ты испытываешь? Непонятно для меня. Уход к в мыслям в Вопрос. Какой? Вообще обо во всем. Это. Угу. Непонятное состояние. Это похоже на какое-то иное существо? Нежели человек? Что-то, да. да вот утре, Есть вопрос, есть ответ. Она а грибную тему похожа или это другая? Нет. Не так. Не так сильно. Ощущение может быть моделизация чем-то есть похоже, но нет всем разные вещи хорошо <говорит> <говорит> <говорит> продолжай с этими Углубись в процесс, прочувствуй ее полностью, отождествись с этим веществом в организме. Разговаривали не нереснем смысла жизни, mm -hmm. записывать Трудно, трудно записать в этом приходе, в то же время все понимаю. очень интересно состояние. себя как же почувствовал всем с помощью меня. Угу. Интересно. Хорошо, хорошо. Сейчас посмотри, есть ли все эти вещества, айоваск, грибы в тебе, в организме. Владимира? Нет. нет. Угу. Ощущение их вот присутствия, или как это точнее сказать, понимание просто, как что происходит, есть. Угу, угу. Самого вещества организма не имеется. Хорошо, отлично. Сейчас расскажи, являешься ли ты этим телом? Нет. Ты можешь себя как-то описать? Конечно. По ощущениям. Что, Что ты делаешь в этом теле? Сильная расслабленность на данный момент. Вот mm -hmm. растет все друзья. все невесомое. Тело не тяготит, не тяжелое. Mm -hmm. Чуть-чуть чувствуется больше расслабленность. Mm -hmm. растекаемость. Сейчас, ощущая себя не телом, у тебя больше ощущений, нежели когда ты ощущал себя телом? Да, больше. Угу. То есть, тело оно не мешает? Есть какие-то ощущения, ну, тоже, ну, чуть-чуть покалывание. Mm -hmm. Тожести нету. Покалывание, легкость. Вот меня отдувает ветерок какой-то. Mm -hmm. Все одновременно отдувает. Хорошо. Сейчас, не буду будучи телом, Попробуй погрузиться в то состояние, когда ты был другим телом. Если ты был таковым в прошлом, или, может быть, в будущем. Посмотри на свои ноги вниз. Что ты видишь? Белая черта. Угу. Делать отправится негативно. Угу. Медленно начнет проявляться, появляться краски. Образно, спеши. Присмотрись, есть ли обувь на ногах? Да. Угу. А что за обувь? Туфли. Туфли как выглядят? Похоже. Длинная с носом. Очень mm. муж, муж, мужские. Mm -hmm. А какой цвет? Не вижу. Никаких какой-то. Mm -hmm. Хорошо, поднимайся выше. Что за одежда к тебе? Нет, не вижу боку дверь вроде, тумбочка вокруг что-то не стоит, не понимаю, понять. Тумбочка высокая? Нет, маленькая, угу. с тремя палочками, подвижная. Деревянная? Скорее всего, да. Ориентируйся угу. на ощущения. Что ты ощущаешь находить там? Спокойствие. Угу. Значит, да. Негатив проявляется? Все было велее становится. Угу. Квадрат он напал. Подлитка. Угу. тот а той А у меня какая-то кофта. Кингурятник, что ли. Руки мне держу. Угу. Так. И оглянись вокруг. Что-то еще видишь? Такая же обстановка. Перемести сейчас какое-то очень важное событие, где кто-то называет тебя по имени. Женя что ли? Угу. Хорошо. Женя. Сколько тебе лет? Сколько лет Жене? Сорок... сорок лет. Кто тебя называет по имени? Женский голос. Остаться, что женщина угу. Хорошо. ты видишь ее нет а где ты находишься можешь ощутить здание комната какая-то а если дальше По ощущение возможно это что-то вроде кальянный угу. Расширись, все как посмотри. Где ты находишься? Это здание какое-то? Дом? Здание, да. Комната не особо большая. Ощущение там вроде как кресло, диван что-ли рядом, что-то мягкое. Там один в комнате? Да, только еще никого я кого-то жду. Угу. Не понимаю, кого, кто это. А ты можешь расшириться, посмотреть на все здание со стороны? Да, это одноэтажное здание, на фоне каких-то домов многоэтажных, этажей 16. Угу. Вход. Вход не вижу, Ощущением ощущение обычное двое, стеклянное в обычных магазинах. Mm -hmm. Сейчас увидел таближку яркую, то это понятно, мама. Там то надпись. Да что-то красное, красное на желтом фоне. как реклама какая-то, uh -huh. прочитать не могу, все может uh -huh. Снег, что ли, подмигали, дорогу при этом хорошо почищена, uh -huh. а снег положен, просто накидали за бордюр где была аллея. Тоже, наверное, красиво странно смотрится. Лавочка. Лавочка есть около входа. Машины рядом припаркованы. А что за машины? Дорожник. Так, контроллен дорожник. Что-то низкое, легковую стоянку, наверное. Играл автобус. А по ощущениям это какое время? Зима. Теперь попробуй переместиться в то место, где ты живешь. Пятьэтажка что uh -huh. Квартира точно. Заходи в квартиру. Что ты там видишь? Какая обстановка? Находит тумбочка с телефоном. Домашнюю. Uh -huh. С крутилкой. Uh -huh. Uh -huh. Для набора номера старый. Дверь двойная. Могут какие-то. Ставлю полку. Квартира. Квартира большая. На входе коридор, зал большой. Не могу понять, как помню. Три комнаты. Mm -hmm. Большой зал три больших комнаты. Ван, туалет раздельная. Ремонт. Обои. Обои. Деревом не обделанной. Mm. Около моего роста кончается дерево, начинается обои. Mm. Довольно неплохо выглядит. Холодильник какой-то с выпуклой дверцей. Mm. Круглые что ли. чайник зеленый белый горошек умывальник стол столик кружки Сколько кружек? Пять. Угу. Они, говорят, стоят. А какой этаж, если с окна посмотреть? Высоко. Не настолько высоко. Третий или четвертый. Угу. Деревья под окном. Два дерева. Пейзаж красивый закон. Лес какой-то, не понять. Лес, кусты. Немного под ногами. Подошел к зеркалу, но отражения не вижу. Хм. Попробуй перемотать на вперед. На пять часов. Стали квартиру. Ставил заложен ногам паркет красиво глестит коврик по кровать если меня шкаф большой Шкаф открыть, одежда, пальто, рубашка, часы на кровь, часы на... наручные, коробочки на полке, вот на шкафу. Это как называется? Восход. Mm -hmm. Красивая скандала», mm. Все только на вещи. Mm -hmm. А есть какие-то газеты или журналы? Вот Да. Угу. Можно посмотреть, какой там год, какой месяц, число? Я же Юлия Гагарина. Страница. Читать не могу. Может, все. Mm угу, -hmm. угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Журнал какая-то, что-то радиотехники. Радиотехники. Mm -hmm. Стоит разобранный.. Разрубленный приемник, что ли. Гитофон, непонятное что-то. Mm -hmm. Кассеты рядом лежат. Тоже не вижу, что на них написано. Видеокассеты? Mm -hmm. Нет. Да. Для... А. Мактофон. А, ну да. Еще рано точно. Телевизор. С выпалком экрана. Mm. Видите, что ли, написано по-недному. Mm -hmm. комнат шифанер с зеркалом вещи красиво все такого рода туфли женские Прокинунность у меня. Да написки красивая, бордовая. В комнате просторно уютно. обувь, тумба, телефон, что-то вроде кладовки. Вверху как антресоль. Нет, тут Миша в стене. А, угу. А что там в Какие-то вентиляторы, краны, внеситель. Угу, угу. Великодуш. Немосломанное. Ванна все есть. Лейка, душ есть. Mm -hmm. Плитка с какими-то цветочками маленького образца красиво уложенного. Между туалетами и ванной типа как окошко наверху Попробуй перемотать события на какой-то очень важный момент в твоей жизни. Может быть, рабочий или личный. Все же квартира. Стол посередине. Еды Угу. Кости, Женщина. Красивая прическа. Платье красивое. Рожка. Серая горошка, Мужчина. Женщина возраст возрасте. Два ребёнка. Девочка с бантиком. Mm -hmm. Мальчик. Мальчик в костюме тройка. Ёлка стоит. Новый год, походу. Mm. Это твои дети? Не могу понять. Попробуй ощутить. Понятно, то ли это гости, то ли, то ли это... Мы садимся за стол. Mm -hmm. Отговор. Телезр работает. чуть на белый. Mm -hmm. Держали, кнопка стала цветной. Понятно. Какой-то концерт по телевизору. Угу. Хм. Из выбрал все два канала. что на втором? Балет какой-то. на озеро, что ли? Mm -hmm. Во втором кварцарту Праздничный Да, это, скорее всего, Новый год Все размазано так Нет у четких очертаний лиц Есть Такое ощущение. Hmm. Не знаю, кем эти люди приходят. Нет, ничего не могу. Хорошо. Не зацикляюсь на этом. Попробуй посмотреть, что это за город. Не понимаю, что за город. Точно не север. Город красивый. Памятников. Ну, район спальный. Тут точно не центр. Наваллея. Памятник. Ленин. Ленин. Одерги все старые ходят. Красивая такая палтом еще, да и женщин тоже пальто, сапоги на хобблках, мимо проходящие, мужчина, берете, зима, перчатки кожаные, теплые Тут все штаны классические. притоне, пальтоном мне понять не могу. Но очень длинная лавочки, беседки. Он там далеки не работающий. Красиво хочется пройтись там. У деревьях лежит. Елки. Часы какие-то. парке Дома вижу. Десятиэтажки. Дальше что-то строится. Такое ощущение присутствует, какой-то район достраивают. Дальше не вижу. В этом парке просто нахожусь. Дальше чего-то не хочется. Небанку. Хорошо. Тогда переместись в тот момент, когда кто-то называет тебя по имени. Да, женщина. Женя. Что за женщина? Лет 30. Скары. Лица особо толком не вижу. Платье. На каблуках. Кабинет, что ли, какой-то. Работает, что ли, на меня. Вот а. Бумаги на столе. Лампа. Да, это, скорее всего, кабинет. А что за кабинет? На что похоже? Ну, вроде как... Чем ты занимаешься? Вроде как приговорная, приемная. Стол посередине, стулья. Что-то должен сделать, не понимаю, что. Коридоры. Но людей нету там, то ли суд, то ли больница, то ли офис какой-то. все под описание похоже, линолем на полу. Стулья, студия в коридоре На первом этаже репсейпшн, окна панорамные, стеклянные. Нет никого. Да нет рахет что ли. что лифт есть. Присмотри, зайди в какой-нибудь еще кабинет. Закрыты двери. На дверях номера. Номера кабинет. Да, закрыто все. А если спросить у этой женщины, которая в кабинете, проводит заговориться? Не могу говорить. Есть там какой-то стол. Да. А на столе что-нибудь есть, какой то бумаги или? Есть. Что там на столе? Пиши, пожалуйста. Лампа. Бумаги рассортированы, папки. Красная папка, черная папка. Не вижу, размывается. А если попробовать выйти из здания? Смотри, что это за здание. Пускай на ресепшн. Трехэтажное здание. Уложено плиткой. Да, белая плитка. Вокруг домам. Лестница на входе. Пускаться Дорога недалеко. Протоптанной дорожки. Рядом скорая что ли стоит буханка с крестом красным, люди вокруг ходят. На некоторых окнах этого здания, украшения, снежинки вырезанные. Мы задели что-то вроде парковки, машины, отечественные, заборы, живой стоянки. Рядом еще одна стоянка живого дома. Десятиэтажный, вроде, что-то такое симпатичное, чисто вокруг лавочки на протяжении дорог стоят. фонарь уклоняло, красиво, еще понять, что за здание уже. Хорошо, тогда сейчас переместись в последний день жизни Евгения. Это белое все при глазах, прям очень светлое, сердце подспернуло что ли, ощущение слабости. А какой возраст? Не могу сказать, ничего не вижу. Ну? Белое все. А по ощущениям? Это ну, слабость в организме, сердце упирает, непонятно, mm -hmm. сердце очень сильно болит, нет такого, что как будто вот-вот ему ничего не вижу милый свет очень mm. яркий mm -hmm. и переживай сам момент покидания тела евгения mm. банальный туннель легкость. Со стороны ты не видишь тело? Нет, видишь туннель. Угу. Хорошо. Двигайся по туннелю. Что даришь? Светилось черным, черно-белое, черно просто все какое-то в тумане. Ничего не ощущается, кроме легкости. Угу. Нету никого. Ничего не вижу, кроме этого света. Угу. Но в то же время не бесит. Если хочется вот находиться. Приятно еще. Да. Угу. Понятно. А, что же что не жал. Ни сожаления, ничего прожит в жизни. Ничего, не чувствую. Угу. Просто все. А что дальше? Угу, не Пустота. Ты себя кем-то ощущаешь? <гум> Нет. У не самость легкость. И все, да. <гум> Хорошо. Давай на этом закончим. Как твое самочувствие? Нормально. Хорошо. Сейчас я отчитаю от 1 до 10. Ты проснешься, голова будет легкая, сознание ясно.